Прикиньте, что сейчас произошло а, Записываю, значит, видео, записывал минут 15-20, все это время болтал, болтал, болтал А потом я смотрю материал и оказывается, что у меня выключен микрофон был Пришлось перезаписывать, поэтому давайте начнем сначала Итак, друзья, биткоина стоит на одном месте, а некоторые альткоины в это время растут В целом ситуация на рынке позитивная, но я все еще ожидаю коррекции Поэтому давайте сегодня разберемся, что же происходит с рынком Я сделаю небольшой обзор, естественно, в конце покажу то, что я сегодня купил и свои покупки То есть в целом я покажу свой портфель всех приветствую, друзья, меня зовут Сергей, а вы попали на канал Икигай, и давайте с вами начнем второй раз. Индекс страха и жадности находится у нас в нейтральных отметках уже примерно 3 дня, то есть на значение 50. Это, естественно, не хорошо и не плохо, то есть ситуация нейтральная, ситуация неопределенная. Напоминаю, что если у нас максимальный страх, нам нужно ждать роста, если максимальная жадность, нам нужно ждать, естественно, коррекции. Теперь давайте открою я график здесь за один год. Индекс страха и жадности И опять-таки эта ситуация мне напоминает ситуацию с летом 2021 года Давайте я это объясню Выберу здесь красный цвет Итак, смотрите, что мы здесь имеем Мы видим здесь дамп, сильный дамп Потом мы некоторое время двигались в диапазоне Практически все лето мы двигались в диапазоне Здесь мы видим тот же самый дамп и опять-таки мы долгое время, практически столько же, двигались в диапазоне, только уже в нисходящем И здесь у нас также был очень сильный страх То есть ситуация очень похожа Далее мы видим выход из этого диапазона и повышение к нейтральным отметкам Здесь мы видим то же самое, выход из этого диапазона и повышение к нейтральным отметкам Здесь мы видим коррекцию и дальнейшее повышение. То есть здесь я предполагаю коррекцию и дальнейшее повышение. Абсолютно та же самая ситуация. Вот диапазон нейтральных отметок. То есть мы зашли в нейтральную зону, и с этой зоны можно ждать коррекцию. Судя по техническому анализу, опять-таки, который мы предполагаем на графике. И после коррекции можно уже ждать дальнейшего повышения после подтверждения. Итак, переходим к графику. Что мы здесь видим? Мы видим, естественно, повышение. И на конце этого повышения мы видим неопределенность То есть неуверенность покупателей идти дальше Это видно вот по этим свечам То есть здесь у нас возникли неопределенные свечи С маленькими телами и с сверху и снизу Практически одинакового размера Это указывает на неопределенность И подобную ситуацию мы уже видели Опять-таки сделаем аналог с летом 2021 года То есть вот тот самый импульс Здесь мы видим повышение Далее опять-таки возникновение нескольких неопределенных свечей еще один импульс вверх Стрелочку возьму, еще один импульс вверх И коррекцию После коррекции дальнейшее повышение Разница в том, что здесь мы с вами нашли сигнал на повышение То здесь там был конкретный сигнал на повышение А сейчас я этого сигнала на повышение не вижу Поэтому я жду подтверждения То есть по аналогии, что здесь может произойти? Мы можем увидеть повышение, закол примерно уровня 47-48 тысяч и коррекцию до области поддержки 40-42 тысячи. Учитывая тоже, что здесь находится локальная область сопротивления, локальный уровень сопротивления в данном месте, то по логике мы можем увидеть его закол и после его закола уйти на коррекцию. Было бы вполне логично. Какое подтверждение я жду? Я жду, естественно, движение к области поддержки сильной 40-42 тысячи, которая, кстати, была пробита. Это очень хорошо для дальнейшего повышения. После движения к области поддержки я жду повышения. Здесь у нас находится линия шеи, и примерно на уровне 45 тысяч находится опять-таки локальная область сопротивления, которую нам нужно преодолеть. И после пробития данной зоны, после пробития линии шеи, уже можно говорить о полноценной смене тренда. То есть фигура голова и плечи ⁇ это фигура смены тренда. У нас здесь трендовая линия сопротивления пробилась, то есть трендовая линия данного нисходящего тренда, но пробитие трендовой линии не служит подтверждением для смены тренда. Это служит лишь насторожением, поскольку трендовые линии можно легко перерисовать, они очень субъективны. Поэтому опять-таки я жду коррекцию и повышение с подтверждением. Давайте обратимся к более локальной картине, зайду я на часовой таймфрейм, давно я туда не заходил, и что мы здесь видим? А мы видим здесь восходящий треугольник, то есть поджатие к локальному уровню сопротивления. Рисуя трендовление поддержки Здесь мы видим поджатие Это опять-таки признак пробития Но судя по свечам, я вижу опять-таки неуверенность покупателей То есть здесь свечи э, довольно неуверенные И поскольку у нас есть поджатие То вполне вероятен сценарий за колом И с коррекцией То есть мы можем здесь увидеть закол и коррекцию. Будьте к этому готовы, если что. Как только я вижу подтверждение, я уже буду более уверенно подходить к трейдингу, поскольку сейчас ситуация более такая неопределенная. Я держу позицию только на АДЕ, поскольку здесь, по моему мнению, находится очень сильный... Уровень поддержки, который держался целый год, и навряд ли мы его пробьем. Поэтому сейчас я держу позицию только на Аде, и как только я вижу подтверждение дальнейшего повышения, я, естественно, буду отрабатывать эти интересные ситуации. Итак, интересный момент. По теории обратной фрактальности, или как люди пишут по теории Кристофера Нолана с этим фильмом «Довод», мы здесь увидели, да, дамп в данном месте, потом возникновение треугольника, в прошлом, кстати, возникновение здесь треугольник. И на основе этого треугольника мы с вами спрогнозировали движение в будущем. То есть история вся есть на канале, можете посмотреть. Здесь мы прогнозировали точно такой же треугольник с последующим дампом вниз. То есть здесь у нас был дамп и здесь у нас был дамп. Потом мы с вами прогнозировали консолидацию и закол уровня 40 тысяч. То есть примерно а движение к уровню 37-38 тысяч. Но в итоге цена дошла подальше. До 33 тысяч долларов Далее здесь мы видим консолидацию Здесь мы также видели небольшую консолидацию Потом здесь повышение, здесь повышение И естественно, что мы можем здесь ожидать? Небольшую коррекцию и консолидацию Также обратите внимание, давайте я немножко отдалю график Открою даже дневной таймфрейм Что мы здесь видим? Мы видим здесь возникновение головы и плеч в данном месте Вот она и это, естественно, голова и плечи себя отработала по потенциалу с помощью этого дампа И здесь по всем факторам, по техническому анализу мы также предполагаем возникновение головы и плеч Очень интересная ситуация, стоит задуматься Посмотрим, что из этого выйдет То есть, судя по данной теории, мы с вами можем видеть коррекцию, потом консолидацию, потом, возможно, еще небольшой а, закол Уровня поддержки, а потом дальнейшее повышение Что касается эфириума, на эфириуме Крайне хорошая ситуация, мы с вами пробили Уровень 3000 и теперь находимся Между сильным уровнем Поддержки 3000 и сильным уровнем Сопротивления 4000, давайте посмотрим Что у нас там по фибоначчи, опять-таки На уровне 3000 и 95 Находился уровень фибоначчи, мы его Пробили и это естественно хороший знак Хороший знак в том, что уровень теперь 3000 Служит для цены областью поддержки То есть если мы видим реализацию сценария На биткоине, с движения вниз и воздействия головой и плечами, то мы на эфире можем увидеть движение вниз к уровню 3000, потом, естественно, отскок, здесь пробой линии шеи, и по корреляции с биткоином увидеть то же самое повышение и смену тренда. Это, естественно, самый идеальный сценарий, и не факт, что он реализуется. Именно поэтому я жду подтверждения. Что еще хочу сказать? Давайте с вами рассмотрим gold, золото внезапно. Хочу поделиться с вами интересной ситуацией, чисто для диверсификации. Смотрите, то есть что мы здесь видим? Мы видим а, огромное накопление, огромное глобальное накопление на недельном таймфрейме, которое длится уже примерно более года, и лично я в течение всего этого года а все это накопление на золоте откупал. Это необычное накопление, это накопление а, вырисовывает фигуру продолжения тренда в импел. То есть, вот трендовая линия сопротивления, вот трендовая линия поддержки. И у данного вымпела цель примерно 2350 долларов. Поэтому, если вы ждали хорошей ситуации для набора защитного актива, то эта ситуация уже длится более года, и... Диапазон постепенно сужается, и в ближайшем будущем мы можем увидеть, естественно, импульс на повышение. Поэтому сейчас хорошая возможность, чтобы купить данный актив по довольно выгодной цене по сравнению с тем, что будет, естественно, в будущем. Это небольшая заметка для диверсификации вашего капитала. Итак, что касается по сегодняшней покупке. Сегодня я купил биткоин, стандартная покупка, чисто для балансировки портфеля и для, естественно, безопасности. В любой непонятной ситуации покупай биткоин. А вчера я купил криптовалюту DOT, полкодот, и позавчера я купил ADO. Вот все мои активы на данный момент, напоминаю, что я инвестирую по 100 долларов каждый день с 1 января Это такой проект, и интересно, что из этого выйдет в будущем Это экспериментальный портфель На данный момент, вот вся статистика, вот все активы со средней ценой И э, статистика показывает, что у нас all-time profit это 7% или примерно плюс 300 долларов Это учитывая, естественно, то, что весь январь цена только падала Я, естественно, не добавил сюда еще новую транзакцию э, биткоина 100 долларов биткоина, поэтому сейчас я ее добавлю. Все свои покупки я публикую в Телеграм, поэтому подписывайтесь, ссылочка будет в описании. Подписывайтесь также на этот канал, нажимайте на колокольчик, кстати, этому видео палец вверх. На самом деле первый дубль получился получше, а второй дубль не такой хороший, как и первый, но что ж поделать. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и помните, что деньги это не главное. Всем пока!